Возил котлету, лапой по паркету, Рыжий код домашний, за окошком лето где-то вроде мы. Детоси. Я сложный Котлета, котлета, скользи по паркету, А кот видит души и хвост. Он очень домашний, но слышал однажды, Что мыши бывают всерьез.